Всем привет! Меня зовут Анна Шорох, и теперь я могу сказать, что я нумеролог. И все это благодаря фантастическому летнему спецкурсу по нумерологии, организованному а, тренинговым центром Масградия, а проведенным совершенно фантастическим тренером, учителем, вдохновителем, а, самым, наверное, а, и строгим в том числе, талантливым, а человеком до рескостей Мендоза, которая, в общем-то, подарила мне, наверное, самое важное, что может быть в этой жизни осознание своего предназначения. И не только осознание, но и реализацию воплощение в жизнь самых смелых идей, надежд, и все это буквально за какие-то несколько месяцев. Ну, понятное дело, что я была к этому готова уже где-то внутри, но тем не менее. Тот огромнейший показ знаний, которым я обладаю сейчас, позволяет мне реализовывать себя на 100%. Более того, скажу, что по окончанию курса я уже отбила стоимость участия. Я уже провожу консультации и работаю с клиентами, и получаю огромное удовольствие от того, что я делаю, от того, что я дарю людям, которые ко мне обращаются. И все это благодаря двум потрясающим женщинам. Олесе Денисовой, которая все это организовала, и, конечно же, Дорис. Я могу с уверенностью сказать, что буду дальше продолжать учиться, но курс по нумерологии... Наш летний спецкурс абсолютно точно, бесповоротно, глобально изменил мою жизнь. И, безусловно, изменил в самом лучшем направлении. Да? Услышать себя, голос своей души, голос своего духа для того, чтобы вернуться на свой истинный путь, это поистине бесценно. И всем, кто хоть чуточку сомневается, а стоит ли это делать, стоит ли вкладывать свои там может быть средства если вы в них ограничены? поверьте стоит это это абсолютно точно потому что то что вы получите взамен это не измерить никакими деньгами средствами то настроение состояние души и вследствие тела просто потрясающе я вас всех люблю. Я знаю, что будут смотреть Олеся и Дорис. И готова идти с вами дальше в поддерживающую группу. Буду рада быть вам полезным и как ваш самый лояльный ученик, один из самых лояльных учеников, и уже как номеровок. Обнимаю.